чем хорошо готовить домашнее вино тем оно что в разы дешевле получается и второе что оно полезнее почему а там натуральные продукты что у меня было тут вода э, питьевая питьевая для детская. детская вода она чистая не то что водопроводная там все дурачки какие то отстаивают зачем отстаивать с этими, с хлоркой и всякие там в, в трубе, внутри, что только там никаких водоразлих нету, микроорганизмов для себя же делаете не на продажу вот поэтому я купил вот э, воду э, сахар и все, собственно э, вместо дрожжи меня вот играют э, дыня без всяких консервантов без всяких диоксидов серы и так далее и тому подобное вот, и э, я туда лимон не добавляю, почему? Ну, а ну, что тут пить, собственно? Это мне, знаете, так, на, на час, на два, и все, потихонечку. Вот, что тут пить? Зачем Зачем делать, я не знаю, тоннами? Ну, тогда еще лимонный сок добавляют или еще что-нибудь, чтобы не, не, не скисало вина. Зачем? Сделал 5 литров, выпил, все Я не знаю, а, ну если, конечно, бутыли делают Там какие-то огромные емкости Баки какие-то, я смотрел Вино, вчера один мужик делал вино Там баки я не знаю, литров, наверное, на 40 делает вино Вот, ну пусть не с винограда, там другого Там, да, что-то нужно добавлять Потому что сразу такой объем не выпьешь Даже с друзьями Вот, одному, но ну, вполне хватает Зачем больше... Знаю, ничего туда не надо добавлять. Все должно быть натурально, чисто, полезно для здоровья. И не так, что самогон, зачем самогон? Но от этого можно. Я я вчера такую бутылочку налил, поставил в холодильник. Вечером после работы пришел, телевизор включил, смотрю кино, там ролики какие-то на Ютубе. Вот потихонечку так подтягиваю. Ну, что-то там в голове такое. Вот ага. Ну ладно. Отдохнул после работы, расслабился и баинки. Вот так вот. Зачем тоннами готовить? <смех> Меня и хранить негде. Да и зачем? столько? Всегда свежее, всегда свое, всегда натуральное, полезно для здоровья. Я знаю, что вот ни диоксида, ни консервантов, ничего нету, Все свое. И дешевле в разы. Я не знаю, во сколько раз <смех> надо считать. Но считайте, вот воду вы взяли, и сахару на 5 литров ну 500 грамм рекомендуют. Но чем больше сахара, тем больше крепкость. Я сюда не знаю, сколько налил, я уже 500 сразу засыпал, а потом ложками добавлял сюда. Когда по вкусу она начинала становиться кислым, добавлял, добавлял, ну не считал. Вот такие ложечки, штуки 3 закинешь, туда заболтаешь, уже буду каждый раз записывать, сколько там наполнил. Ну, по вкусу нормально, такое кисло-сладкое такое вот. Ды немного не надо кидать, иначе будет неприятное. Все-таки вы же вино делаете, а не какой-то сок из дыни. Поэтому ну, не надо, вот я две дольки закинул сюда, ну и все, и пусть. И пусть дальше, ничего не буду делать, зачем вынимать, я не знаю. Вот, оно, в отличие от хлебного, хмельного кваса, хлеб он раскисает, размокает, там через марь. ой, базюка. Это вот вкус приятный такой, вот, и возни меньше. То есть сейчас захочу вот эти выкинуть, ну, запросто выкинул и все, без всяких фильтрации. Я просто воронку сюда ставлю и переливаю, пальцами придерживаю, чтобы не вываливались вот эти вот э, дыньки, частички. Ну и все, не надо никаких фильтров, ничего, все хорошо. Ну ладно, на этом все.